Вот сейчас мы откладываем при помощи угольника под 45 градусов, намечаем метку для распила и, ты говоришь, она быть... и переносим ее эту метку на тыльную сторону. Да. Это для нас является маяком. Чтобы спил был ровный, нужно пилить в двух плоскостях. Тогда можно не использовать стусло начинается распил сначала мы пропиливаем толщину штукатурки пила уже тупая все, и можно вот, вот положили И в двух плоскостях Совмещая горизонтали в, в вертикали мы пропиливаем uh -huh. Смело пропиливаем вертикально ну, чем точнее будет рез тем легче потом это все зашпаклевать вывести когда будет идеальный 45 угол это все просто делается